но вы говорили что отражается в зеркале то это уходит так можно вешать деньги или нет нет если вы повесите деньги и скажете это деньги которые я бы хотел в своей жизни то вы включаете наоборот удаление из вашей жизни денег а вообще хотелось бы несколько слов сказать по феншую. В институте Кинавы или в Токио, и там, и там, есть знаменитый институт финшуй, где люди обучаются знанию, каким образом располагать там, как, как работают стороны света и так далее. Это связано с астрологией, с, особым, с особой картой такой и особым, я не помню, там, диаграммами, которые некой картой всех направлений не помню правильно как это называется и там умение работы вот с такой картой позволяет человеку создать направление или потоки различных энергий так вот обучение там происходит до от 6 до-18 лет а у меня такой вопрос кто эти люди которые Рассказывают о феншуе. Они проходили такое образование? Если нет, то тогда, может, стоит. А вот людей, которые придумали, что они знают феншуи, их достаточно много. Эх, критикую людей. Пусть занимается кто чем хочет. Не совершайте таких ошибок. Потому что там у я смотрел, представляете себя в зеркале, стройной, худой, молодой, красивой, и будете всегда красивой. Уже одна до представлялась она же очень сильно представляла себя молодой, я как посмотрел сколько у нее возраст она же очень молодая выглядит как старая бабушка, не надо себя никак в зеркале представлять, хотите вы толстая страшная женщина, представляете себя в зеркале толстой страшной, тогда будете худой, потому что все что представляется в зеркале, все будет наоборот